Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный дом. Сегодня у нас на обзоре будет очень интересный и особенный дом. Особенный он тем, что у нас в доме сегодня будет сауна, баня, кто как хочет организовать это. Также у нас будет в этом доме три спальни, кухня, гостиная и кухня у нас здесь будет изолированная от самой гостиной. Также хозблок для хозяина, банька, терраса, крыльцо и также еще дополнительная небольшая терраса сзади для посиделок после бани, поэтому, друзья, очень интересный функциональный дом сегодня у нас будет на обзоре, поэтому, если вам понравится данный домик, то чертеж стен на него будет стоить 300 рублей. Сметы на этот дом, к сожалению, не будет, поэтому, друзья, если вы хотите посчитать этот домик, то можете обращаться индивидуально, пишите мне на почту и вконтакте. Также, если вам понравятся мои работы, то вы можете заказать индивидуальную планировку под свой участок и под свое тех задание. Все контакты под видео. Ну а мы начинаем обзор этого интересного дома. Поехали! Итак, переходим с вами к обзору данного дома. Дом у нас будет сегодня одноэтажный, с вальмовой крышей и вот такой вот замечательный комбинированный фасад. Здесь у нас использовался темный планкен, э, белая штукатурка и также планкен у нас под дерево. Очень интересное сочетание, беспроигрышный вариант. Также есть у нас окна в пол, э, в основных помещениях дома. И также есть у нас простые окна, где у нас, получается, нужны будут подоконники. Есть у нас парадное крыльцо вот такое вот спереди. Сразу же мы из этого парадного крыльца сможем попасть вот в это вот помещение. Это может быть как котельная, точно так же это может быть какой-то хостблок, например, с зимой хранить лопаты, летом там газонокосилки и тому подобное. А с другой стороны у нас с основной Стороны левой фасадной. Получается открытая терраса. Она у нас наполовину под крышу, наполовину у нас она без крыши. В летнее время можно здесь, в принципе, посидеть, позагорать. Очень большая у нас терраса получилась, что дает объема для самого дома. Дом у нас тоже не правильных пропорций. Вот такой вот зигзагообразной стены. Да, это сложнее в строительстве. Но, друзья, вы строите один раз, построите один раз красивый современный дом и забудете на всю жизнь. Какая разница? Сложно было это сделать, несложно было это сделать. Эта стройка у вас пройдет. И строить простые квадратные коробки, чтобы просто было легче строить, а потом придумать что-то внутри, это очень большая и серьезная ошибка. Итак, на заднем дворе у нас также есть еще одна терраса. Это она у нас небольшая для посиделок, например, когда вы выйдете вот через эту дверь из бани. Точно так же можно будет заносить через нее дровишки. Вот такой у нас функциональный дом понаружи. В принципе, вроде бы все и просто, но смотрится все это со вкусом, красиво, с изюминкой. Поэтому, друзья, если вы любите баньку, любите сауну, то исключительно этот дом для вас. Точно так же, если вы за кухни, которые строятся у нас отдельно. Многие не любят, конечно, кухни совмещенные, но это современно, стильно смотрится, однако не всем это по вкусу. Вот в данном случае у нас будет кухня раздельная. Итак, друзья, вот наш домик. Если вам понравится, то жмите лайк, пишите комментарии и мы переходим с вами к самой планировке дома. Итак, перед нами планировка данного красивейшего дома, который будет очень интересен для тех, кто любит сауну и баньку. Внизу у нас... Крыльцо парадное, с правой стороны, как я вам уже и говорил, это у нас будет хозблок, либо котельная. Котельная может быть как газовая, так может быть и для твердотопленных плов, может быть электрическая. Лайфхак, если вы собираетесь строить газовую котельную, то 10 раз подумайте, размещать ли газовую плиту на кухне. Потому что если вы соберетесь вот в таком варианте размещать... Плиту газовую на кухне, то вам придется из котельной вести газовые трубы. А это очень некрасиво по фасаду. Во-вторых, очень э, дорого и опять же в отделке будет очень большой геморрой с гарнитуром прятать трубы сзади шкафов. Они будут съедать очень много места. Поэтому самый простой вариант это использовать электрическую плиту. Это вам на заметку. Дальше. По правой стороне у нас идут две спальни для детей. Между ними у нас организован санузел с душем, туалет, раковина. С левой стороны у нас получается гостевая зона, большая зона. Здесь у нас в коридоре, так как у нас коридорчик здесь был побольше, здесь у нас организован шкаф, гардеробка, потому что у нас отдельной комнаты для гардероба нету, поэтому у нас по всему дому в каждой комнате предусмотрено место для хранения. Это очень важно. С левой стороны за этим за этим большим шкафом у нас располагается гостиная. Гостиная, посмотрите, какая большая. Здесь можно принять очень много людей, разместить шкафы, разместить диваны, как вам вздумается. И точно так же у нас здесь организованная кухня за двумя дверьми. Если вы, например, находитесь только со своей семьей, например, можно раскрыть эти двери. Двери можно сделать откатными и у вас уже объединенное помещение. В летнее время точно так же вот эту вот панораму с левой стороны можно Открыть и плюс 2 у вас уже только самой площади кухни-гостиной, потому что терраса у нас зрительно будет расширять площадь всего помещения. И сверху гвоздь нашей программы, для чего и затеялся этот вообще домик для любителей саун, для любителей банек. Здесь у нас расположен такой вот тамбур, буфер, где у нас идет развязка во все помещения. Здесь у нас есть и место хранения, и сидушки есть. Также есть место, где сложить у нас дрова. Вот здесь у нас стоит печка, из выходит, которая у нас из сауны. Также у нас здесь есть отдельный туалет. Почему не сделал туалет здесь? Потому что очень просто. Например, здесь кто-то принимает душ. В данном случае я поставил ванну. Здесь у нас ведро с водой. Можно сделать здесь душ. Просто поставил для примера то, что здесь у нас все лазит. Кто-то сидит в парилке, вот. а в туалет здесь уже получается никак не сходить. Поэтому туалет в любом случае 100% здесь должен быть отдельный. Сауна у нас тоже просторная, большая, окошко у нас для вентиляции тоже есть. Дальше из этого тамбура мы можем с вами перейти назад, вот на эту вот террасу, здесь отдохнуть, подышать свежим воздухом. Здесь у нас вот такая зона без окон, поэтому здесь нас никто видеть и не будет. Такая приватная очень получилась интересная зона. В общем, друзья, вот такая вот планировочка у нас сегодня на канале получилась. Жду ваших комментариев по этому дому. Если вам понравилось, то чертеж стен на него будет стоить 300 рублей. Также вы можете заказать индивидуальную планировку под свое техзадание, под свой участок. Ну а сейчас мы с вами переходим с вами в 3D и посетим этот дом в роли жителей этого дома. Поехали! Итак, заходим мы с вами на участок и видим вот такой вот замечательный дом перед собой. Вот так вот у нас здесь организовано парадное крыльцо. Заходим, здесь можно в летнее время посидеть, посмотреть на передний фасад нашего участка. Также с правой стороны у нас расположен вот этот вот косблок, где мы можем хранить, например, зимой лопаты, как я уже говорил, летом газонокосилки. В общем, для хозяина здесь будет очень хорошее место для уединения. Обратно выходим на наше крыльцо и заходим в парадную дверь. Зайдя внутрь, мы с вами видим по левую сторону, у нас расположена обувница, дальше у нас стоит большой шкаф, и точно так же это все ограждено у нас вот такой вот дверью-тамбуром, потому что если у вас зимний регион, то можно поставить здесь дверь. Если у вас летний регион, больше солнца, меньше холодов, то можно эту перегородочку убрать, чтобы помещение у вас казалось больше. Также попадаем мы с вами сразу же в развязку вот этого всего коридора, с левой стороны у нас гостиная зона, с правой стороны у нас спальни детей. Сейчас мы с вами пройдемся по ним. Первая спальня для ребенка. Здесь у нас стоит кровать, рабочее место для ребенка, большой шкафчик. И на правую сторону у нас выходят окна. Возвращаемся с вами в коридор. Между спальнями, как мы уже знаем, у нас расположен санузел. В санузле у нас есть раковина, есть унитаз. Окошко точно также на эту же сторону, есть у нас здесь душ, окно можно затонировать, либо поставить занавеску, либо сделать ее поменьше, повыше и поменьше, чтобы вас не было видно Обратно возвращаемся в коридорчик, заходим во вторую спальню для детей, здесь у нас точно также стоит кровать, есть рабочее место и большой шкаф во всю стену. Вот посмотрите, здесь просто места хранения предостаточно. Даже для одного человека здесь можно хранить все вещи, которые просто связаны с этим ребенком во всей жизни. Итак, дальше возвращаемся с вами. Здесь вот у нас вот такой вот закуток небольшой. Здесь у нас получилась ниша, и я здесь ставил дополнительный шкаф. для хранения тоже будет в принципе не лишним. С левой стороны у нас, как вы видите, спальня детей. И здесь у нас отдельно спальня родителей. Думаю, плюс 5 к планировке вы обязательно добавите, потому что многие просят такое решение. Здесь у нас двухспальная кровать. Большой шкаф точно так же для вещей. Ну и выход на террасу. На террасу скоро мы с вами сходим. Возвращаемся обратно. Смотрим на нашу кухню-гостиную. Заходим, здесь у нас вот столько диванов помещается. Точно так же в летнее время, если мы откроем вот эти вот все панорамы, то у нас умножается вот эта вот гостиная практически вдвое. Потому что вот эти вот, если окна мы расширим, можно заказать развлечную конструкцию, соответственно, будет намного комфортнее сидеть летом здесь. Вот так вот у нас здесь вылет гостиная. И из гостиной мы можем попасть и с вами вот туда вот на кухню. На кухню можем попасть и через эту дверь, через эту дверь, без разницы. Заходим, как будет заходить хозяйка. У нее здесь будет вот такой вот Г-образный гарнитур. Здесь будет у нас барная стоечка такая вот, можно посидеть быстренько перекусить. Окошко обязательно на передний двор, контроль за детьми. У нас шкафчики есть точно так же подвесные. Здесь где-то можно разместить, конечно, плиту. Здесь можно поставить раковину, многие любят раковину у окна. И вот там вот у нас уже более такой вот этот... Традиционный способ принятия пищи – обеденный стол для всей семьи. Он у нас сделан как бы в таком вот эркере. Здесь у нас точно так же можно сделать двери с выходом отсюда. Можно, сделать, можно ходить на террасу, в принципе, через гостиную, как вам угодно. Это только пример самой планировки расстановки мебели. И возвращаемся обратно с вами в кухню-гостиную. И здесь смотрим, как у нас организована терраса. Выходим на террасу. Здесь у нас точно так же в летнее время поставлен столик. Здесь у нас диванчик, отдохнуть, присесть и посмотреть на свой огород, на свой участок, какой красивый. Самое главное, чтобы вот здесь у вас не стоял двухэтажный дом и не смотрел на вас. Это тоже нужно будет продумать на этапе строительства вашего дома. И здесь вот можно сесть и позагорать. В общем, вот такая вот большая у нас терраса получилась для этого дома. Возвращаемся обратно в гостиную. Гостиная у нас тоже получилась шикарная, большая. Удобно. И дальше возвращаемся с вами в коридорчик. И идем к самому важному помещению в этом доме. Для чего он и создавался. Это у нас баня. С левой стороны у нас шкафчики. Пришли, разделись. Здесь у нас разобулись. Здесь могут стоять какие-то тапочки, чтобы выходить в летнее время на улицу. Здесь у нас лежат дровишки. Здесь у нас сама печка. С правой стороны у нас отдельный санузел. Туалет. Унитаз здесь у нас стоит. Обратно вышли, зашли. Точно так же могут заходить в этот туалет люди, которые, например, работают на улице. Там в огороде кто-то копается. Дети могут с заднего входа просто забежать. Тоже очень удобно. И дальше у нас получается э, ванная. Здесь я поставил ванную для примера. Здесь у нас ведро для обливки. Здесь у нас раковина стоит. В общем, здесь у нас дальше идет сама сауна. Вот так здесь у нас здесь все выглядит. Печка будет стоять примерно вот так вот. И здесь у нас будут происходить все процессы парной в этом доме. В общем, интересный очень проект. Можно адаптировать его, конечно, все под себя, потому что у каждого свои вкусы, предпочтения, у каждого свой образ жизни, видение, как должно все быть. Поэтому, друзья, не судите строго. Обязательно отпишитесь в комментариях, как вам этот дом, интересные идеи данного дома. Понятно, то, что он не всем подойдет, однако, я думаю, он вам понравится. Если вам понравился данный домик, то чертеж стен будет стоить 300 рублей на него. Сметы, к сожалению, как я уже говорил, его нету. Если вам нужно посчитать, то обращайтесь лично в комментариях. Также, если вам понравился данный домик и вам нравятся мои проекты, которые я делаю у себя на канале, вы можете заказать индивидуальную планировку под свой участок, под свое задание. Пишите мне на почту, пишите в комментариях и пишите мне в группе ВКонтакте. Ну а с вами был Доступный Дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока.